И всем хайшки мои дорогие друзья, с вами Иван Мизмат, и сегодня я буду рассказывать вот об этих монетах. Как вы помните, я обозревал вот этот альбом в самом своем начальном выпуске, точнее в одном из первых своих начальных выпусках на 9 мая. И что ж, дорогие друзья, давайте приступим. В основном отличаются вот эти монеты только монетным двором и также э, ценой. Но вообще все остальное у них одинаково. то есть сплав, гурт, диаметр, толщина, у них все это одинаковое. Ну что ж, и давайте теперь я расскажу поподробнее о них всех. Сплав у них мезоникелевый, толщина 1,8 мм. Диаметр 23 миллиметра. Вес 5,1 грамма. И горд у них прерывисто-рехлённый. Вот эти монеты выпущены в 2000 году. Все, кроме Керчи из Севастополя. Керчь и Севастополь же у нас были выпущены в 2017 году. Что, давайте поедем дальше. И Ленинград, Сталинград, Новороссийск у нас были выпущены Санкт-Петербургскими монетными дворами. А, Мурманск, Сманенск, Тула, Москва. Керчь и Севастополь у нас были выпущены московским монетным двором. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Пишите комментарии, какие мне монеты обозреть. Мало ли у вас есть вопросы о различных монетах, Монет у меня довольно много. Всем, опять же, спасибо за просмотр. Всем удачи. До новых встреч.